Приветствую всех на канале Яснополе. С вами Людмила Осипова. И сегодня 28 сентября 2021 лета. Постараюсь быть краткой. Произошла, свершилась поездка на Алтай. Мы были на Катуне, кто освоил. Горный Алтай знает, что там есть несколько таких зон, которые ну, не совсем рядом. Если вы едете на машине, то можно за одну поездку охватить и все. А если вы едете перекладными, то имеет смысл выбрать все-таки одну из точек. Мы выбрали Чемал и, соответственно, окрестности Катуни. Что хочется сказать, во-первых. Ну, поздравляю всех участников с этим событием погода, высшие силы, духи. Вот по, по, по, по следам бременских музыкантов, мне кажется, можно резюмировать высокую доброжелательность к нам. Я перед поездкой рассказывала о том, что это место интересно в том числе тем, что духи живые, духи активные, их достаточно много они проявляют себя полноценными хозяевами, и человек там может убедиться вполне себе в... Человек предполагает, а высшие силы располагают. Вот там это очень ощущается. Таких мест у нас в стране и в мире много, но Алтай выделяется. И то, что к нам были благосклонны, доброжелательны, и были чудеса, когда... На... <когда>, когда в других ситуациях могло бы закончиться проблемами, все было очень хорошо, но когда мы обсуждали, да, ну, например, там у нас девочка спускаясь с машины э, при подъеме на Каракульские озера э, упала с машины, это приблизительно полтора метра, она упала как, э, вот как падают спортсмены или животные перегруппировавшись, как будто бы на перину поднялась и рассмеялась. И я стояла рядом и видела, как это происходит. И я понимала, что высота и условия такие, что можно было сильно разбиться. А она, эта девушка сказала о том, что у нее было ощущение, что как будто подхватили на руки. Это я вам привожу маленький пример. Их было очень много, и они были разных проявлений, поэтому в совокупности... Я сделала вывод о высокой доброжелательности и ну, сотрудничестве духов с нами. Почему я на этом делаю акцент? Потому что э, у меня есть личный опыт, э, когда ездила с группой, э, практикующей йогу и танцы, и видела, как реагирует природа. И знаю, что очень многие группы разные, разнонаправленные, ездят на Алтай, а, и понимаю, что а, после некоторых таких поездок случаются затопления, ливни или еще какие-то проблемы. То есть алтайские духи нисколько не терпят а, нарушения их каких-то правил, а, потоков, полей, а, и а, вычищают моментально просто любое несоответствие. И а, наоборот, умеют быть... Волшебными, поддерживающими, благосклонными. Поэтому вот этот результат у нас есть. С чем еще раз я себя и всех участников поздравляю. Второе, значит, кратенько, потому что мы ä, поняли. Это прям, знаете, такая вершина айсберга. Остальное все равно невозможно передать. Алтай. Ал. Тай. Что такое Ал? Это звук, ну, вот одно из имен Бога, Аллах, да? Ал-ла. Алла – это, собственно говоря, тоже женское имя, которое на самом деле означает имя Бога, верховного, центрального Бога. А, вот, поэтому вот этот а, а, Алтай, Тай – это тайна. И а, Алтайское Нагорье, оно а, где-то там должно пересекаться, переходить в... Тибетская Нагорье, потому что мы были в Казахстане, горы в Казахстане называются Алатау, и там есть, так же, как и Алтай переводится, есть два значения, это а, золотые горы, и есть значение горы Бога. А, а еще, если говорить о том, что Тай, Тау, да, это все еще по... на русский язык это тайна, ну, а, ближе всего значение то э, «Тайна Бога». И э, эта «Тайна Бога» — это э, не только Алтай, но и, и э, тоже те горы, которые в Казахстане, которые потом идут в Гималай, они переходят. Это, в общем, все единая гряда. И э, так же, как и в Казахстане, это совершенно волшебные места, живые. Это невозможно передать. Например, э, Недалеко от э, Алматы есть одно из ущельей, в него легко попасть, это на машине э, минут сорок, и вы в горах. Вот э, в этом ущелье я видела однажды абсолютно э, сиреневые потоки, то есть все ущелье было сиреневым. Это не было освещением, потому что когда мы там проехали э, несколько километров, эта сиреневость закончилась, и э, поскольку город тоже рядом немножко отъехав, тоже закончилось, но несколько километров абсолютно сиреневой энергии, которые видны невооруженным глазом. Фотоаппарат их тоже фиксировал, поэтому это фактически даже не тонкоплановое видение, а прям физически проявленные потоки, которые ощущались телом, душой, которые чувствовались в воздухе. И а, Алтай как некий ключ, а Наше предположение, что это один из выходов кристалла Земли, один из материалов, который нам пришел перед выездом, это было выступление там одного товарища, который говорил о том, что сейчас, значит, по-моему, про Дедекайдра он говорил, Дедекайдра или Касайдра, структура кристалла Земли. В этом видео про это не говорилось, говорилось просто про форму да, геометрическую. Но если развернуть, то структура кристалла Земли, она включает в себе все вот эти базовые геометрические формы сакральной геометрии. Там есть и тетраэдр, и косаэдр, и октаэдр, и они как бы включены один в другой. То, что мы изучаем, связано это в том числе с божественными потоками. Есть, есть вот, например, в русской традиции и вообще в мировой традиции, в древнеримской греческой традиции боги, каждый из которых отвечает за свою функцию. Ну, например, там богиня Карну, у которой там богини доля и недоля, которая отвечает за судьбу человека, или там Перун, который, а, в общем, такой правитель, громовержец, фактически там а, имеющий отсылок к Зевсу и так далее по функционалу, да, а, и а, они все имеют математическую формулу. Есть несколько пантеонов которые как бы встроены один в другой. И вот как раз мое предположение, наше предположение, что каждая из структур богов, она является как бы каркасной. Ну вот есть структура геометрическая, да, которая проявляется, является, ну, как бы основой, сердечником земли. А у этой э, структуры есть углы. У каждой э, фигуры разное количество этих вот выходов. Эти выходы проявлены на Земле местами силы. Это может быть ге геологические разломы, а, они фиксируются приборами. А вот эти самые выходы силы, там ну, взять самое простое, что мне сейчас пришло в голову, например, Дивеева, да, где мощи Серафима Саровского, которые даже большевики не смогли уничтожить, хотя они уничтожили очень большое количество святых мощей, но а, Серафим, а, и, так же, как и Сергий, а были сохранены. А, так вот, а, там тоже а, а, есть разлом, Энергетический выход, и кто был в Дивеево, вы знаете, что вокруг там не очень приятно находиться. Но есть прям выход силы, вот этот эпицентр, в котором стоит монастырь, где, где очень благостно, очень благодатно. А Алтай, он гораздо больше территориально, вот горный Алтай, конечно, мы, были, мы охватили далеко не все, очень тянуло плато у кока конечно, было бы здорово приблизиться там к Белухе, но мы были на Катуне, а Катунь берет начало с Белухи. И то есть, можно предположить, что Алтай, он, например, является соединением. То есть, допустим, несколько фигур одновременно имеют выход. И если мы говорим о том, что у структуры Земли, у кристалла Земли были разрушения, в том числе, из-за метеоритных катастроф, которые физически происходили, о которых сейчас достаточно много альтернативных, в том числе исследователи, вычислили, как, куда падали эти обломки, да, какой степени повреждения получила Земля. Но когда мы начали работать с кристаллом Земли, это было уже приличное количество лет назад, доступ к ним был практически закрыт. Очень а, еще тогда были, а, они сейчас, если вы найдете их, найдете эти слова о том, что кристалл у Земли, это самое большое сокровище, которое есть у Земли, а, это а, доступ к сверхвозможностям. И, собственно говоря, захватчики Земли, они а, одной из задач основных ставили получить это сокровище, получить кристалл Земли в свое распоряжение. Если мы говорим о том, что Земля – это перекресток миров, где различные цивилизации могут а, легко пересекаться, а, и, а, и еще это есть такой энергоинформообмен, да, то есть вот как перекресток, как академия, где различные силы, различные знания, а, доступ к различным силам находится в одном месте. Если мы сюда еще присовокупим историю про то, что Земля – колыбель богов, то получается, что ну, кристалл Земли – это энергоинформа структура, в которой функционал уникален, и информация зашита тоже уникальная. Так вот, когда мы начинали с кристаллом Земли работать, он практически был закрыт, запрещен и... Письменных источников, вот сейчас, чтобы не соврать, может быть, это была обловацкая, но не буду а, точно говорить. Из нескольких источников я, я это читала, для меня вполне авторитетных о том, что а, только чистый душом, душой а, человек, лампа алладина такая, да, а, может получить доступ. Он обязательно генетически должен обладать человеческой ДНК а, то есть а, человеческая ДНК имеет связь с, а, с Землей. Это, это как единая структура да, в симбиозе, и а, при этом обладать функциями вибрационно-генетически а, правом доступа к кристаллу Земли. Но поскольку он был поврежденный и была попытка захвата, то вот система допусков очень жесткая. И что экспедиции, а, которые снаряжались для того, чтобы добраться до кристалла Земли, а, не увенчивались успехом в 20 веке. И было предсказание о том, что открыть этот кристалл сможет женщина. Я не знаю, с чем это связано, но я еще думаю, что меняются времена, меняются энергии. Пришло время восстанавливаться, пробуждаться, возвращать всю силу и красоту Земле. Она оживает вибрационно, энергетически, физически по некоторым данным, которые нам в том числе там сказали на Алтае, это прямо тоже вот произошло а, в добрый час, вот. Но а, доступ был очень ограничен, и мы достаточно долго потихонечку работали, какие-то допуски стали получать, а, и потом а, пошел процесс работы с кристаллом земли и наблюдали, ну, а, странную картину, знаете, когда нет информации логической но есть информация энергетически образная, что он прям пульсировал, то он уходил в точку, становился там чуть ли не мертвым, потом он вспыхивал на какое-то время. Возможно, это совпадает с рывками, с вспышками частот Шумана, вот то, что мы наблюдали за кристаллом. Но потихонечку, потихонечку этот процесс, вот крайние, наверное, лета полтора, может быть, два что, что можно зафиксировать, что этот кристалл очень часто, он ощущается больше размеров земли. То есть выходы его, они уже прям проявлены вот в... Не надо там забуриваться куда-то в глубины, достукиваться, он разворачивается. И мое предположение, что Алтай – это одно из таких мест, которое было сохранено по каким-то причинам. Возможно, еще раз повторю, соединение нескольких разных структур а, и храмы, в которых служба продолжалась <связывая> и храмы, в которых продолжалась служба безостановочно вот Алтай похож на место где а, служба не останавливалась все хорошо, да вот и где постоянно а, шел поток а, проявлений взаимодействия с высшими силами а, и с кристаллом земли Поэтому, еще раз, Алтай, по нашей версии, это тайна Бога, божественная тайна, некое сокровенное место, некое, некое у Христа за пазухой такое, которое, в котором человек может очень быстро... Вот что мы замечали, да, вот группа, что говорили? «Я как будто вернулся домой, я мне здесь хорошо...» я себя чувствую здесь собой, как-то все по-другому, все очень живое. Люди это чувствуют, причем люди разные, но вот это ощущение было у всех. Это о чем? Это еще раз о том, что, как мне кажется, целостность этого места гораздо выше многих других, в том числе, если мы говорим о городах, в котором живут люди. Вибрационно это совершенно другое, прям ощущалось, что... А, никакие страшные, ну ничего там, там вот а, очень все обернуто, обережено, а, и а, вот эта реальность сказочная, реальность в достаточно на большой территории а, сохранилась вот эта энергия, а, в которой все возможно, в которой сразу виден отклик высших сил, он мгновенный. А, где, в общем, не надо было а, каких-то суперпроцессов, потому что было достаточно просто слушать, слышать и спрашивать, если нужно, а, ну, а что вот, что мне делать, а, а как так, а можно ли, а, где-то я там ошибся, или все ли у меня хорошо, или куда мне идти, приходили ответы, ответы а, с большой, с большим теплом и любовью, какой-то глубокой мудростью. А, поэтому, друзья мои, кто а, еще не был на Алтае, или вы были, а, ну и, и, и вам сейчас отзовется, планируйте, он прекрасен в любое время. Меня еще поразила совершенно эта информация о том, что летний, я была летом на Катуне, да, летом Катунь молочно-белая там, бывает немножко такой изумрудный оттенок. Ну, в общем, да, она такая, а, что-то связано с ртутью, с, с тем, что в воде высокое содержание ртути, там, выше нормы, там, несколько раз, при этом никто не травится, все пьют воду из катуни а, по, люди, которые в походе, вообще, кто пил воду из катуни она вкусная, и зимой, и летом, что называется, вот, но вот летом она имеет вот такие особенности, и здесь э, у меня такой отсыл, опять же, к атмосферной энергетике, к технологиям прошлого, когда ртуть не являлась ничем ужасным, я напоминаю о том, что не очень все понятно с ядовитостью ртути. Мы в детстве все играли ртутными шариками, таскали в спичечных коробках, безбожно били родительские градусники, добывали оттуда ртуть, стоили эти градусники недорого, ругали нас тоже не сильно. Вот. И мы по несколько месяцев, там, пока не надоедало, мы играли этими ртутными шариками, и ни с кем ничего не происходило. Есть в интернете видео, где мужчина, работающий всю жизнь на заводе, где производятся приборы с содержанием ртути, там такой чан, и он прямо на видео моет руки в этом чане с ртутью и говорит о том, что люди, которые работают на этом производстве, дышат пора ртути, а они не просто не болят, ну, с ними все нормально, не хуже, чем с другими, с ними лучше, чем с другими, они хорошо себя чувствуют и реже болеют. Вот, поэтому вот такая интересная для меня была информация, которую я получила уже, будучи там, на Алтае. Наверное, что сейчас еще хочется провести, какой поток, вот чтобы это видео, как я люблю, было полезным, да, это, собственно говоря, тот, тот, тот поток, который с которым мы взаимодействовали. Их там много, но вот этот основной, базовый, который, еще раз, проявлен как такое место, в принципе, более живое, чем многие другие, очень разумное и правильно разумное. То есть человек, если он делает ерунду, сразу получает ответ – там и гибнут и тонут все это бывает но если если человек приезжает с поиском даже если он приехал проблемный даже если он приехал не знаю не слышащий упертый там твердолобый тем не менее у человека есть запрос внутренний душевный запрос он обязательно получит ответ этот в этом ответе будет благословение вот мы по символике, крайний день у нас заканчивался на, забыла, как называется, водопаде. Ну, кто на коту не был, он там прям на коту не находится. Это где-то от Горноалтайской, не знаю, наверное, километров 30. Недалеко, рядом совсем. А мы были э, на Чемале, мы ехали, наверное, километров 45, где-то приблизительно 50 было до этого водопада. Но он там известный, очень э, там, где проходить надо через коммерческое мероприятие, там за проход по мосту приходится платить 200 рублей. вот. Но этот район Майминский, то есть мы были в Чемальском районе, переехали в Майминский район, и там символ, знак района, сова, которая в лапах держит ключик золотой, направленный строго вниз. Если это рассматривать как знак, то я бы предположила, что а, это ключик к земле, золотой такой ключик для Буратино, а, открывающий доступ к земле, к кристаллу земли. Вот, поэтому какой поток, какую весть а, я хочу провести, друзья мои, а, все происходит, все очень благоприятно, кроме ну, разных людей, не всегда доброжелательных, созидательных и, да, вот Камышлинский водопад, благодарю, угу. вот, доброжелательных, созидательных и честных людей а, бывают, конечно, мы видим это, люди, обладающие или не люди, обладающие властью и делающие, ведущие человечество в какую-то трешовую сторону, и в городах, чем больше город, тем более это кажется каким-то неотвратимым, что ли, или ну, махина такая, машина такая, да, страшная. А вот на алтаре абсолютно отсутствует ощущение вот этой страшности этой машины, гигантскости этой машины. Есть ощущение, вот, наверное, знаете, как «Властелин колец» у Толкина, там вот ощущение вот этой волшебной такой реальности, в которой возможно все, в которой живу, живые ходящие деревья, <смех> в которой природа откликается все разумно, и кроме воли человека, кроме воли не, не людей есть еще воля земли, есть еще воля воды, неба, богов, которые являются э, частью вот этой структуры земли. И э, у, у них все хорошо, они... Не собираются а, гибнуть или позволять а, погибнуть нашему миру. Наоборот, они планомерно, спокойно, а, очень доброжелательно, иногда с юмором и любовью потихонечку движутся к тому, чтобы кристалл Земли дальше восстановился, развернулся, воссиял. Нам там пророчили, что мы вот уже сейчас с вами живем в реальности, когда завесы сняты и все ясновидящие, но ну, так все-таки не бывает. Процессы у Земли более плавные, более мягкие и, и гуманные к человеку, потому что неподготовленному человеку, если снять завесу, пелену с глаз и открыть сразу все, что происходит, это возможно кто, если попадал вот в состояние ком или каких-то вот этих, когда вся жизнь перед глазами, да, то там все резко вдруг открывается. Вот в определенных ситуациях человеку дают увидеть, в чем он жил, что он делал, и там можно почувствовать, понять, как устроен мир. Вот если резко это завесу снять, это, конечно, большой психологический шок. Ну, это к, этому, к этому нет смысла это так делать, это, ну... Это если только есть желание у кого-то там психушки забить, а, по, плавающими там, да, я думаю, что нет такой задачи. Поэтому все происходит мягко, плавно и по готовности человека. Но их а, намерение, а, вот этих сил, которые я отношу к структуре Земли, истотной а, базовой структуре Земли, <coughs> к процессам, которые идут в мире по... Возвращению, ре, реанимации, оживлению, пробуждению Земли, возвращению ее <coughs> в общий, <coughs> что-то по горлу пошло, в общекосмический а, процесс, общевселенский процесс идет все хорошо, поэтому вы можете попробовать настроиться на, <coughs> извините, на эти потоки и, соответственно, ну, предполагаю, что это тоже такая дополнительная защита, гармонизация, сонастройка для того, чтобы <coughs> чувствовать себя гораздо спокойнее, <coughs> не вестись, не реагировать на те провокации, которые на самом деле виртуальные, Вот их виртуальность абсолютно ощущается на Алтае. И э, те, кто приехали, они могут вот это вот, да, как бы та реальность, которая здесь, она отличается, и э, в ней э, можно, ну, какое-то время защита работает, но если человек начнет заныривать обратно вот в это все, то, э, собственно, и часть защиты может уйти, потому что по воле вашей будет вам. Поэтому имеет смысл помнить, держать связь с этим потоком. А все, кто ездили, получили определенный ключ, ключ взаимодействия, ключ доступа к душе, к истотному состоянию, к свету Земли. Мы еще раз повторю, много лет взаимодействием работаем с Землей, но в этом месте доступ к глубинным истотным а, вот, источникам силы источником света, он там особенный, поэтому кто ни был, едьте в любое время зимой и летом, там в каждое время есть свои прелести, что-то летом закрыто, что-то зимой закрыто. Те, кто смотрит эти видео, я предполагаю, через меня возможно вам такое приглашение, что вас тоже там ждут. Те, кто еще не были или, например, хотели, но не доехали с нами. Вот, наверное, это главное. Рассказывать можно еще много всего, но лучше, как говорят, один раз увидеть, чем сто раз услышать. А... Равноденствие удалось. А врата были очень ключевые, важные. Очень в интересном временном промежутке они были а между... Успением и Рождеством Богородицы по праздникам между выборами а, в российский парламент и в немецкий парламент. А, и, ну, я думаю, все понимают, что немецкий парламент а, и Германия – это ключевая страна Евросоюза. Собственно, а, если Германия там выйдет из Евросоюза или а, поменяет политику, то, в общем, весь Евросоюз, он... Ну, Франция там еще такая страна, которая, ну, Англия вышла, Франция страна, которая обладает своими а, достаточно большими ресурсами и возможностями, там, политические, финансовые, а, военные а, силы определенные, ну, собственно, и все, все остальное это а, страны, которые, скорее, не самодостаточны. Вот, поэтому э, две ключевые ст страны э, Европы, э, Евразии, делали свой выбор. Э, и в середине между этим было э, осеннее равноденствие 2021 года лета. И э, какие-то пугалки, страшилки, которые были перед этими выборами, перед этим э, равноденствием, было ощущение, что очень важно было удержать вот это внутреннее состояние, что в Багдаде все спокойно, и мы это подтверждение получили. И в добрый час сейчас благоприятной развертки нам а, в том, что происходит, в том, а, в чем мы живем. Здравие, счастье. В Багдаде все спокойно, земля разворачивается и, рас, и расцветает. Ну, чего я и нам всем желаю. А с вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.